Любые отношения подчиняются законам системы. А суть системы – то, что кто-то должен давать, кто должен брать. И вот, этот взаимообмен, он оживляет систему. Ну естественно, в нашей культуре желательно, ну, вообще не только культуре, потому что кроме э, там, социальных каких-то ожиданий есть еще и физическое тело, которое, как ни крутите, у мужчин и женщин отличается. Вот. Многие, конечно, пытаются это игнорировать, ну вот если посмотреть ниже пояса, отличия очевидны, на мой взгляд. Вот. И эти отличия не случайны, да, потому что они показывают суть мужского поведения и женского. Вот, мужчина, он отдает, он собирает, добывает и отдает. Да, вот он семя собрал, там женщине чух, отдал. Женщина благостно, с радостью приняла. Что-то там с ними сделала и ну, родила что-то третье, ребеночка. Вот. И это по сути такая вот краткая э, сущность мужско-женских отношений. Если у вас присутствует э, в системе вашей семейной э, такой механизм, где мужчина отдает, а женщина берет, это уже как бы полдела. Как это организовать, будем разбираться на курсе. Потому что для того, что мужчина отдавал, есть некоторые женские навыки и качества. Вот. Конечно же. Я не говорю, что вся ответственность на женщину. Ни в коем случае. Ответственность, например, пополам, плюс-минус. Но вы можете создать благоприятные условия для того, чтобы мужчина отдавал.